Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня в этой видео лекции мы рассмотрим расчет медленно вращающихся барабанов. Данная лекция она входит в цикл лекций, посвященных проектированию машин и аппаратов пищевых производств. В пищевой промышленности для проведения процессов перемешивания, просеивания, фильтрации, изготовления творога, покрытия конфет с сахарным песком и других применяются машины, рабочим органом которых является медленно вращающийся барабан, который может быть расположен горизонтально или наклонно. Обрабатываемый продукт засыпается в барабан и при вращении последнего пересыпается и перемешивается. Или просто перемещается в осевом направлении, одновременно подвергаясь обработке. Размеры барабана определяются необходимым объемом рабочего пространства. Внутренняя поверхность барабана бывает либо гладкой, либо с насадками, лопастями, винтовыми вставками. Снаружи на барабан устанавливаются бандажи. Это такие кольца прямоугольного, квадратного или коробчатого сечения. И венцовое зубчатое колесо. Каждый бандаж опирается на два ролика или две пары роликов, обеспечивающих свободное вращение барабана. Нагрузка от барабана с заполненным материалом передается бандажами на ролики опоры. И далее на основании машины. Вращение барабана осуществляется через венцовое зубчатое колесо от привода. По обоим концам барабана устанавливаются камеры для загрузки и выгрузки материала. А также для отвода вторичного сырья. Время пребывания материала в гладком пустом барабане зависит от длины барабана, его диаметра угла наклона к горизонту, угловой скорости вращения, параметров и расположения вставок, угла естественного откоса материала. Рассмотрим некоторые зависимости, которые мы далее будем использовать для расчета барабана. Если окружная скорость барабана равна V барабана равно 0,5 d омега, то тогда скорость точки в осевом направлении будет равна V нулевое равно V барабана умножить на тангенс бета. А время пребывания материала в барабане Тау равно L большое на V нулевое. Отношение площади сечения барабана с заполненной материалом ко всему поперечному сечению барабана называется коэффициентом заполнения КЗ, который находится как f малое на f большое где f – это площадь сечения барабана, заполненная продуктом, а f – большое площадь сечения барабана. При этом коэффициент заполнения обычно равен от 0,1 до 0,2. Если не учитывать влияние частиц продукта друг на друга и их отдаленности от оси барабана и угла естественного откоса, то пропускную способность гладкого барабана можно определить по формуле, которую вы сейчас видите на экране. Отношение диаметра барабана к его длине, как правило, берется равным от 0,25 до 0,125. Угловая скорость в пределах от 21 до 84 сотых радиан в секунду или от 2 до 8 оборотов в минуту, ориентировочно Омега рассчитывается как 0,4-0,8 d в степени минус 0,5. Причем первое значение угловой скорости пригодно для барабана большего диаметра, а второе для барабана меньшего диаметра. Окружная скорость не должна быть больше 1 метра в секунду. Угол наклона барабана обычно лежит в пределах 2-3 градуса. Отдельные цилиндрические обечайки барабана соединяются сваркой двухрядными швами с накладкой из двух половин. Толщина стенок барабана дельта-ориентировочно принимается равной 0,1 его диаметра, наивыгоднейшее расстояние между опорами 0,586L, при котором изгибающий момент получается значительно меньше, чем при расположении опор по краям барабана. Для понижения местных напряжений и распределение нагрузки на большее сечение под бандажами и венцовым зубчатым колесом вваривается усиливающее кольцо. Толщина которого К берется в полтора-два раза больше толщины барабана. На слайде показана конструкция крепления барабана на башмаках и подкладках. Усиливающее кольцо вварено в корпус, Головки башмаков попеременно расположены по обеим сторонам бандажа. Подкладки служат для лучшего центрирования бандажа. Сила тяжести барабана рассчитывается по формуле, представленной на слайде. Опоры роликов устраиваются так, чтобы обеспечить возможность их перемещения в радиальном направлении и вокруг оси вращения барабана. Реакция опоры, а также силы, сдвигающие опоры по горизонтали относительно основания машины, сила, прижимающая опору к основанию машины, усилия среза болтов, если мы считаем их не затянутым, прикрепляющих опору к основанию машины. Эти формулы представлены на слайде. Ширина бандажа определяется по формуле, представленной на слайде. Также на слайде представлена расшифровка обозначений, входящих в формулу. Наружный диаметр бандажа D большой N принимается равным сумме следующих величин: диаметр барабана D большой, удвоенной толщины ввариваемого усиливающего кольца, удвоенных высот сочетаний прокладки под башмаки самого башмака и бандажа. Ширину ролика бывалая R принимают несколько больше ширины бандажа в соответствии с рядами нормальных линейных размеров. Ряды нормальных линейных размеров вы можете уточнить в гости. При этом необходимо учитывать линейное удлинение барабана от температуры. Если рабочая температура технологического процесса T -T больше температуры окружающей среды Т нулевое. Это удлинение можно определить по формуле, представленной на слайде. Для облегчения монтажа и большей надежности работы опорного устройства ширину ролика в ряде случаев увеличивают на 25-40% по сравнению с шириной монтажа. Диаметр ролика ДР можно принимать равным двум диаметрам цапфы. А диаметр цапфы несколько меньше ширины ролика. Сочетание всех размеров ролика должно быть конструктивно оправдано, увеличение отношения до ролика к Д большой N снижает контактные напряжение. Ролики изготавливаются из материала менее прочного, чем бандажи, например, из чугунов SC15 SC18. Проверку на контактные напряжения, возникающие в материале бандажей и роликов, производят на основании формулы, представленной на слайде. Если при проверке значений сигма максимум будет высокая, то ширину ролика необходимо будет увеличить. Для исключения севого перемещения барабана необходимо предусматривать упорные ролики. Далее в этом видео я представлю расчет параметров барабанной сушилки по следующим данным. Известны. Диаметр барабана D большой 2 метра. Длина барабана L большой 5 метров. Угол наклона барабана бета 2 градуса. Рабочая температура сушки 100 градусов Цельсия. Частота вращения барабана N 7,6 оборотов в минуту. Плотность продукта РО 1030 кг на кубометр. Внутренняя поверхность барабана гладкая. Сейчас я представлю, вам этот, я представлю вам расчет параметров барабанной сушилки в виде презентации. Итак, вначале мы найдем угловую скорость вращения барабана по формуле, представленной на слайде. По угловой скорости вращения найдем окружную скорость барабана, которая составила менее 1 метра в секунду. Это значит, условия выдержаны. Далее находим скорость перемещения продукта в барабане в осевом направлении и время пребывания продукта в барабане. После чего... Примем коэффициент заполнения барабана продуктом КЗ 0,1 и рассчитаем производительность машины. При этом учтем, что барабан гладкий. Рассчитаем толщину стенки барабана в соответствии с рекомендацией. Толщину усиливающего кольца примем равный 40 мм, а длину 200 мм. Рассчитаем силу тяжести барабана с двумя усиливающими кольцами, изготовленными из стали СТ-5, силу тяжести продукта, находящегося в барабане, и суммарную силу тяжести барабана и продукта. Учитывая на барабане наличие венцового зубчатого колеса и других неучтенных конструкций, Примем окончательно вес барабана 32 тысячи ньютонов. Положим, что барабан покоится на двух опорах. На каждую опору в этом случае будет приходиться нагрузка равная 16 тысяч ньютонов. В каждой опоре имеются два ролика. Угол расположения ролика, допустим, равным гамма 30 градусов Цельсия. Рассчитаем реакцию опоры. Силу, сдвигающую опору по горизонтали относительно основания машины. Силу, прижимающую опору к основанию машины. А приняв, что опоры и основания изготовлены из стали, и коэффициент трения покоя равен 0,15, тогда найдем усилие среза болтов. Рассчитаем ширину бандажа, если принимаем кумала равная 1 ньютонов на Метр. Принимаем ширину бандажа в соответствии с рядом нормальных линейных размеров RA10B равно 10 мм. Ширину ролика примем равной BR12 мм, то есть несколько больше, чем ширина бандажа. Однако надо учитывать еще и перемещение бандажа по ролику в связи с линейным удлинением барабана под действием рабочей температуры на длине расположения роликовых опор. Температурный коэффициент линейного расширения стали в пределах указанных рабочих температур от 20 до 100 градусов Цельсия равен 11,4 на 10 в минус 6 единицы деленная на градус Цельсия. Таким образом удлинение барабана по формуле приведенной выше L будет равно 2,67 мм. Ширину ролика окончательно принимаем равной 14 мм. По сравнению с шириной бандажа увеличение ролика составляет 40%. По этому параметру ширину ролика увеличивать больше не следует. Определим наружный диаметр бандажа. Зададимся высотой сечения бандажа равной 30 мм. Высотой сечения подкладки под башмаки равной 5 мм. Высотой сечения башмака равной 10 мм. Тогда наружный диаметр бандажа будет равен 2170 мм. Диаметр ролика примем равный 22 мм. Проведем проверку на контактные напряжения, возникающие в материале бандажей и роликов. Предварительно по справочным таблицам в инженерно-технической литературе. Найдем для стали ST5, то есть из той стали, из которой изготовлен барабан, модуль продольной упругости е 1 равен 2 на 10 в пятой мегапаскаль. И для чугуна SC18, материал из которого изготовлен ролик, е 2 0,8 на 10 в пятой мегапаскаль. И по ранее приведенной формуле найдем сигма контактная. Полученное значение σn превышает допускаемые контактные напряжения для стаи и чугуна. Допускаемые контактные напряжения находятся по таблицам в справочниках. Для увеличения длины линии действия нормальной силы при контакте бандажа с роликами добавим еще по два ролика в каждой опоре. Тогда расчетное контактное напряжение будет 9%. 1332 на 10 в пятый паскаль. Это напряжение незначительно превышает допускаемое контактное напряжение материала бандажа, и поэтому расчет можно считать оконченным. В этой лекции мы рассмотрели расчет медленно вращающихся барабанов. Я напоминаю, что эта лекция входит в цикл лекций, посвященных проектированию и конструированию машин и аппаратов пищевых производств. С другими лекциями по этой теме вы можете ознакомиться перейдя по ссылкам в описании. Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, уведомления. А чтобы не пропустить ни одного нового видео, поставьте все уведомления.